Ну что, друзья, всем привет, и с вами снова я, Михаил Шилов, автор проекта drshilov.com, корректура, budushin.ru, budoblog.ru, maketvara.ru. Обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube, и вы будете в курсе всех подобных видео-подкастов, когда они выходят. А там всегда бывает много интересного. Этим видео-подкастом я продолжаю серию подкастов из Индии. В одном из предыдущих я рассказал о питании своем здесь, о его режиме. Но на режиме питания хочу остановиться я детально и более подробно. Дело в том, что предыдущий подкаст я уже записал с учетом того, что хочу рассказать вам сейчас. Вот. Просто тогда я об этом забыл упомянуть. И задел это только... Косвенно Ну не косвенно, а в смысле кратко Смотрите, какая важная вещь Здесь а, а, Я а, Сушусь И суть вот в чем а, Сушка заключается в отказе от ну, простых углеводов, которые я, в общем-то, в принципе, позволяю себе, но только с утра. Вот, В основном ну, углеводы сложные. Ну, так же иногда бывают конечно, фрукты. А так в большом количестве идут значит, овощи. И отказ от жирной пищи вообще. Мясо, то есть, употребляется только обезжиренное полностью. Вообще, какое только можно найти. Это вот, курица в основном, это яичные белки. Вот. Рыба. Ну, рыба нежирная тоже. И морепродукты такие, типа, креветки, кальмары, там, семенок и тому подобное. Вот. Ну, смотрите, какая вещь. Несмотря на то, что вроде все выглядит вот так вот, все нормально, ем я довольно часто, а, по количеству приемов пищи, то все равно ситуация выглядит таким образом, что, а, в общем-то, за первые дни мне нифига не получилось похудеть совершенно. Я скажу даже больше, что чисто визуально в зеркале я немножко даже поднабрал вес. Смотрю так на себя, животнее мой совершенно не нравится, не сухой. Думаю, что же делать, елки-палки. В чем же проблема? А проблема вот в чем. Дело в том, что хотя я не поменял количество приемов пищи, ну, в принципе, это 5-6 приемов пищи в день, изменился очень сильно качественный состав. И белковую пищу я принимаю здесь в основном один или два раза в день всего лишь. Всего лишь. Вот это, это с утра когда я себе позволяю белки вместе с углеводами, и вечером на ночь, когда за ужином я могу съесть какое то мясо или рыбу. Днем я а, от приема белковой пищи а, ну, отказался. Ну, это, не, это неудобно. Это надо в ресторан идти куда-то, а я днем здесь в основном все время занят. Либо я тренируюсь, либо я записываю что-то, либо работаю, хожу на море и так далее. Вот. То есть, и перекус у меня в основном идут овощные салаты вне, ну, в ограниченном количестве, и фрукты. Ну, тут, значит, ограниченное количество, чтобы, чтобы не перебирать с углеводами простыми. И думаю, в чем же проблема? По общему колоражу вписываюсь. По составу должно быть идеально все. Вообще, должен вес терять просто капитально в день. Не знаю, грамм там ну, по 800. Я теряю, значит, чувствую, что я воду теряю, а жир не теряю. Вот. Ну, и какой я сделал вывод? Вывод в том, что... В те приемы пищи, когда я принимаю в основном, <смех> белок с углеводами, я, э, с, изменив свой обычный режим питания, принимаю их просто ну, много, очень, чтобы добить э, суточность, скажем так, объем. Вот, если у меня надо э, с 2 грамма на килограмм массы тела, то я, мне приходится это добирать за два приема пищи всего лишь. Вот. А раньше дома я это делал за 3-4 приема пищи у меня дома их было 6. И, и белковая была через раз, а то и чаще, вот. А, и думаю, что вот из-за этого, из-за того, что поменялось-то все, думаю, дай-ка я тогда просто компенсаторно попробую сделать таким образом, чтобы э, разогнать э, ну, пищеварительную, ну, свою пищеварительную систему. Не могу дробить все равно э, белковый прием на 3-4 раза, я решил увеличить э, количество приемов пищи, то есть э, углеводы, которые идут с фруктами, и те, которые я потребляю с утра, то есть изменить их форму приема. Те, которые я принимаю днем, это фрукты, есть их маленькими дозами, но почаще, чтобы съедать то же самое количество, но разбивать сильно во времени. Чтобы никогда не было никакого э, в крови запаса глюкозы, что называется. И чтобы она не могла пойти на депо вообще. Хотя я не знаю, когда тут уходит на депо, когда я тут занимаюсь вообще как конь. Это раз. Два. Э, белок, значит, принимать все-таки, попытаться где-то развести на три приема пищи. Вот. Но э, увеличить еще количество... Э, э, ну, прием пищи, сам количество раз, за счет с приема салатов. Я и так говорил, что я постоянно ем, да, когда мне захочется. Ну, вот хочется мне так, что у меня получается по 6 приемов в день. Пришел делать не по 6, а по 8 или даже 10, никаких проблем. Просто я салат уже не делаю, а беру какую-нибудь овощи с собой, огурец, помидоры, там, перец болгарский и постоянно хомячу. Вот буквально с собой таймер ношу, Это вообще не проблематично на самом деле. Вот у меня сумка поясная, да, у меня лежит там что-то, и буквально проходит час, и я съедаю, предположим, два помидора, один болгарский перец, один гудец небольшой. Все. И я сыт. Вот, как потом еще какой-нибудь травки, потом капусты какой-нибудь. Им постоянно. Вообще пассаж по кишечнику, ну, улучшается капитальный, метеоризма как такового нету, то есть газового образования вообще никакого. Вот. И сразу же сразу же заметил, все пошло. На следующий же буквально день пошло вниз. Самый лучший критерий, у меня здесь нету э, весов, это зеркало. Я оставлю зеркало боком и смотрю, чем это на животе. И сразу же понятно, когда резинка от леггинсов туго пережимает э, э, тебя по талии, то стоит только под кожей появиться лишнему сантиметрику где-то как она, как эта резинка тут же все показывает. То, что выше нее начинает чуть-чуть через резиночку так перебальваться, что-то так. Но это явно заметно. Вот когда оно заподлицо с, с, с резинкой, вот это показатель того, что живот действительно хороший. Ну вот, так что я тут изменил немножко что-то. Вот. И в качестве первого пищи и поэтому хомячу постоянно Значит, овощи непрерывно, что называется. И это очень сильно сказывается. Так что, если вынужден я сократить количество белковых приемов в пище, то я, соответственно, в разы сразу повышаю количество приним... принимаемой клетчатки и овощей тут же. Я для себя такой на будущее сделал вывод, что это работает и буду впредь эту схему применять. Мне она понравилась. Конечно, еще до конца отпуска времени есть и довольно много. Я посмотрю, как эта схема она -то оправдается, но пока скажем так оправдывает. И отказываться от нее я не собираюсь. Ну вот. Об этом все. Вот такой режим питания здесь у меня. Доведем его до конца, еще несколько дней. И о результатах я доложу отдельно. Ну, пока подписывайтесь обязательно на мой канал на YouTube. И будет вам счастье. Салют.